Всем Сегодня мы решили поехать В Албино Албино это один из старейших курортов Болгарии И по популярности у западных туристов Он находится после золотых песков На втором месте А может иногда и на первом Сейчас мы приближаемся к въезду на курорт Албен. Въезд в сам курорт платный Сейчас мы подъедем к месту охраны и заплатим. Сейчас посмотрим сколько, потому что цены а, тоже заплатим, наверное, меняются. На да, ну сколько мы сейчас узнаем. Мы заплатим на выезде. 10 БГН. В общем, правила все время меняются. Вот здесь, вот видите, наличие паркомест, даже есть табличка. Нам выдали билетик, на котором написано время въезда и дата. Вот наш парковочный билетик. Вот сейчас мы проезжаем аквапарк. Это аквапарк Колбена. Прекрасное место. Мы здесь были с моим внуком. Очень красивый и удобный аквапарк. Очень хороший паркинг вот здесь находится. Этот аквапарк, мне кажется, он не такой большой, но он такой очень да уютный, мой. и с, дет, с детками здесь все очень хорошо. Что еще можно рассказать об Албене? Албена находится в 14 километрах от Золотых Песков и 40 километров от Варны. Я не знала, но Албена является первым частным курортом Болгарии, и акционеры курорта являются его же работниками. Это объясняет особую ухоженность и чистоту этого курорта. Албена – обладатель голубого флага за экологию. Здесь расположен прекрасный парк и чистейший воздух. Курорт идеально приспособлен для семейного отдыха. Море здесь мелкое и безопасное. Плюс здесь очень много детских развлечений, включая аквапарк. Вот здесь начинается пешеходная зона, поэтому, конечно, лучше всего остановиться на этом паркинге. Вот здесь а тут есть какая-то зеленая и синяя зона. А мы на какой зоне? Мы сейчас вообще не находим. Синяя, сейчас... наверное, синяя. Напиши. А видишь, вот паркинг синий. да. На синем вот это. Не знаю. Значит, синяя зона. Здесь все время меняются правила игры. То одна цена, то другая. То туда можно, ехать сюда нельзя. Итак, рассказываю. Перед нами карта, на которой изображена синяя и зеленая зона паркинга. Синяя зона стоит 10 лево, зеленая 20 лево. До 2018 года мы платили 5 лево и стояли где хотели. Мы находимся в центре курорта Албена. Это ее центровый отель. Мы стали на парке и поснимаем немножко территорию. Как чудесненько мы едем. Мы находимся на курорте Албина. Албина – очень зеленый курорт. Здесь очень много парков, садов, скверов, которые скрывают просто отели своей зелени. Курорт Албина не перегружен отелями. Поэтому здесь нет ощущения муравейника. Отель Дабруджа. Визитная карточка Албены, как говорят. И довольно по виду, наверное, он все-таки старый. А здесь нет отелей последних построек? Здесь да, все здесь все отели построены а в советское все... время. Да, здесь сохранилась фиктура социализма. Вот панорама. Прекрасные лужайки, которые поливают нещадно. Вон там. Здесь красивые цветочки. И красивые деревья. Чувствую 40 мастера. Все подобрано, сосны. Липы, ивы. Сосны. Шишечками. Мы находимся на курорте Алберт. Здесь прекрасно. Много зелени, тепло, солнечно. Работают магазины, отели. И сейчас. Мы пойдем к морю. Вот такой у нас заборчик в виде карандашиков. Это карта Албины. 50 лет албины. Вот такие у нас скульптурки. Можно фотографироваться. Мороженое пушки. охранная зона больных коронавирусом помещают в этот изолятор санитарная охранная зона вот теннис центр албена если вы хотите поиграть в теннис то здесь прекрасные корты лучшие грунтовые корты да. в европе вот тут написано фонтан на космета фонтан на удачу давай по тут ручки может быть Будет удачно. Деньги? Да, что-то денег я тут пока не вижу. Курты все время поддерживаются. И травку кусишь. 5 лет тому назад ты видела одно. Сейчас приезжаешь, видишь другое. Болгария развивается. Этот курорт непрерывно меняется. Мы как раз это и обсуждаем. Что сколько бы мы ни приезжали, мы каждый раз видим что-то новое. Хотя вроде бы здесь все одно и то. Вот магазинчик. Я думаю, что там все, и продукты, и принадлежности. Супермаркет, одним словом. Элитный. Едем по курорту Алгена. Сейчас мы поедем сюда. На один из концов этого курорта. Вот это паркинг. А вот это деревня. Отель Дабруджи, Лагунах, отель. Здесь э, описаны все отели, которые на нашем башнице. Красотинка. Розовый фламинго. Почему тут и фламинго? Потому что это отель такой. Эскалатор наверх. Много есть. Но он Только закрыт. За он закрыт. Эскалатор тоже не работает. Вид на пляжик с паркинга. Оказывается, имеет значение ваши впечатления о болбении. Помыем руки и ноги. А здесь, на самом краю курорта. Номад бич. Меню. Скориды с белым вином и чесноком. 11 еван. Кариды это креветки. Вот мясо. Лип. На пляже. Ресторан. Ну, расскажи нам. Витя, какой вкусный бургер я тебе сегодня купила. Ну, ты заказала просто деликатес. <связывая> я заказала деликатес. Деликатес. Конечно, я могу сказать, как всегда, что это вкус просто бомбический. Но это слабо будет сказать. Это деликатес высшего уровня. Я думаю, что... 5 баллов, 10. 10. По 5-бальной системе. <связывая> Рестораны мишерин все отдыхают. Все отдыхают, однозначно. Вот еще чеснок у нас есть. О, о, так о. вот начался процесс поглощения. М -м -м. Поглощаем бургер. Это бомба. Атомная, водородная. На этой позитивной ноте мы продолжим нашу еду. Наша обеда. Основы чистки нашего обеда там. Куда мы еще доедем? Наш это кафе Наши кафе на пляже Как изменилось все Вот здесь была шхуна ресторан И мы отсюда заходили вот на эту шхуну угу. а Теперь, теперь шхуны парковка. нет и здесь теперь это парковка а вот здесь конец уже самого курорта. Мы на самой крайней ее части. Я, а, что, нет. Не да. Вот это дикая часть пляжа, пляжа, у Бена. от Пирса начинается. А здесь очень мелкая часть пляжа. Поэтому идите здесь спокойно. М ну, может быть, Клевочка? Я не видела, но здесь везде камеры на упаковках. Вот какая вилла, прям на пляже. Мобильная модульная эф, энергоэффективная кэшта. колбины, как вы видите, переполнен. Наверное, из-за коронавируса все предпочитают передвигаться на личном авто. Возможно, это безопаснее. Мы приближаемся к конечной... Слобытная зона, нет лежаков. Можно загорать просто так. А вот для... Это Old Oak Beach. Для гостей, проживающих в указанных отелях. А какие тут указанные отели, что-то не вижу. А стандартный зонтик 1 БГН, шезлонг один БГН и шале 2 БГН. Матрас, я думаю. Вот такие кемперы можно встретить здесь. Ну, гулять. Гулять. О, привет. Мау. Вот как дерево высохло. И прямо кибана. Вот. При поехал. Раньше здесь было шикарное кафе. И мы здесь были года-два назад. Но оно сейчас не работает. Кариби. Бульджбар. Просто бас. Шаттл до пляжа. А до какого пляжа? Тут везде пляж. Ну, до какого-то пляжа. Меня ждут. О, ладно, ладно. Отель Славуна есть еще один отель впереди, до которого мы сейчас обязательно дойдем. Вот здесь вот есть такое болотце. Здесь сделано такое место отдыха. Тут наверняка поют лягушки, но это не поддерживается, поэтому здесь есть предупреждение, что кто сюда ходит, сам за себя отвечает. Но здесь нет лягушек. А вот там, где мы хотели дойти, там были лягушки. Вся речка пересохла. Вот и отель Гергана. Ну все, мы на конечной точке. Гергана. Гергана. Пляж отеля. И бассейн. Вот так можно прекрасно решить проблему своего жилища. Обложите его точно. Это природный камень. То есть обкладываем все природным камнем. И пускаем по нему вот эти вьяны, и будет красота. Вот отель Гергана, конечная точка, курорт Албина. Старинный советский дизайн. Да, старинный советский дизайн. Неистребим и надежен. Ну, для 70-х годов, мне кажется, он бы смотрелся хорошо. Конечно. А вот и прот с лягушками, которыми мы были... На котором мы стояли, помнишь, в каком году? Даже не помню. Вот такие у нас. Вот mm -hmm. Сейчас видно. Ль... Да, шикарный прудик у нас. Тут раньше здесь квакали лягушки. Ну, может, они сейчас квакают. И было примерно так же, плавают, как там. А ее ловить запрещено. Видишь, О, вижу. Рыбь. Рыба. Рыбы много, но надо лицензию. Да, Здесь вводится рыба И рыбу видно невооруженным глазом Боюсь, что, конечно, камера не сможет это увидеть Рыбы много вон, вон, черепашка. вон черепашка вон, вон, вон, вон. Около кореги Пошла. спряталась водяная черепа Личная цель нашего путешествия сегодня Точка, я бы сказала, променада Но мы еще пойдем купаться Когда-то было так Так. Так, вот здесь ходит автобусик Не автобусик, а паровозик Ну ходил, я не знаю, сейчас будет ходить нет? Ну паровозик есть вот, вот. Жир? Я Вот он здесь растет Около отеля Гергана Мы на пляже Албены Пляж изумительный Большой свободный а также много здесь лежачков и всего чего хотите но и свободные зоны вот мы лежим на полотенце пришли вечерком покупаться так что албена рулит подписывайтесь на наш канал ставьте лайки приезжайте в албена приезжайте к нам в албена Ну, вот так выглядит прекрасно наша бухта Албена В эту сторону, если посмотреть, то вот там, за первой горкой, там вот эта дикая часть пляжа Если посмотреть вот туда чуть-чуть подальше, то там уже не видно вот этого, этой бухты, в которой расположен Балчик Но сам Балчик уже виден отсюда То есть там это уже Балчик на ближайшей к нам горе, вот здесь, это Вильна-Селище Алгены. Потому что в самой Албене не строится жилье, но людям здесь нравится, они живут вот там на холме. Незнакомые словечки сыпишь? Оттуда хороший вид. Какое? Вильна-Селище. Вильна-Селище это, посе... это коттеджный поселок. Поэтому да? это просто коттеджный Значит. поселок Албена Не обязательно дачить Красивые и ухоженные дома Но мы там ни разу не были А это Оля заплыла за буйки Заплыла и стоит Да, какая тут глубина у нас Метра полтора, наверное, у буйков Вот такая Албена русалка вышла из глубин морских на чем и на дне хорошо звучит Беленький песочек. Прозрачная, прозрачная. Болгарский вариант прекрасный душ но к нему не подойти ни с какой стороны только по песку только по песку да вот я тут стою ноги помыла и, и, придется, не знаю, куда идти. Да, и придется идти в песок выползаем по песочку